Глава 11. Открывая врата в небеса. Лучи света пробиваются сквозь тьму, возвещая о том, что рассвет уже наступил. Это также сигнализирует о том, что наступило время исполнить задуманное. Пульс учащается, дыхание становится отрывистым, как будто идет подготовка к путешествию. Как только они отправились в путь, Авраама охватили воспоминания. Он вспомнил, как впервые держал Исаака на руках, и как всепоглощающая радость после долгого ожидания наполняла его. Воспоминания о маленьком Исааке, прыгающем на папину постель, чтобы прижаться к нему и внимательно слушать истории об Адаме и Еве, Ноэ и многих других, эти воспоминания теперь навалились на его плечи подобно громадным свинцовым гирям, когда он раздумывал о стоящей перед ним задаче. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария и там принеси его во всесажение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Бытие 22, два. Бог обратился к Аврааму, и он сейчас собирал все свои силы, чтобы исполнить повеление. Никаких объяснений, никаких причин ему не назвали, только лишь повеление». За десятилетия хождения с Богом он научился не противиться его повелениям. Он поверил, что Бог знает лучшее, и что только его путь является единственно безопасным путем, которым можно идти. Но сейчас этот путь был тяжелым, невообразимо тяжелым. Кто может постичь борьбу, которая бушевала в разуме Авраама? Он бы с радостью и сам стал жертвой вместо своего сына. Он бы сделал все возможное, лишь бы избавить сына от уготованной ему доли. Авраам тяжело дышал, стараясь скрыть свою боль от Исаака. Это должно быть ночной кошмар, который вскоре пройдет. Но чувство реальности происходящего вернулось к нему с вопросом Исаака, «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Стрела пронзила сердце Авраама. Что ему ответить? Авраам вознес краткую молитву к Богу о мудрости и затем сказал Богу смотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой». На вершине Гары Авраам с болью открыл Исааку то, что его ожидает. Исаак был молодым человеком и легко мог бы вырваться от отца и убежать. Но Исаак научился послушанию и привык подчинять свои желания мудрости своего отца. Все небеса смотрели за тем как Авраам готовил своего сына, своего драгоценного сына, к тому заключительному моменту. Человеческий разум сейчас же найдет целый арсенал аргументов против веры, но Авраам стоял, как высокий кедр под напором ураганного ветра, который гнется, но не меняет своего решения выполнить то, о чем ему было сказано. Наконец все готово, и Авраам смотрит вниз на своего сына. Боль разрывает ему сердце, и его силы начинают истощаться, но он продолжает держаться. Принося жертву, он твердо решил опустить нож, который прервет жизнь его дорогого сына. И в этот момент он слышит голос «Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога». Когда я размышляю над этой историей, я не могу не поставить себя на место Авраама и своего сына, на место Исаака. Я представляю то напряжение, которое он чувствовал, но затем картина сразу же обрывается. Что-то глубоко внутри меня упирается в преграду и запрещает воображению дорисовывать картину. Эмоционально мой разум не в состоянии справиться с этой сценой. Чтобы охватить весь ужас жертвы Иисуса на кресте, вам нужно высветить всю глубину взаимоотношений между отцом и сыном. Суть их царства заложена в отношениях между ними, смысл их подхода к жизни открывается в той любви, которую они питают по отношению друг к другу. Если вы рассматриваете крест без учета их взаимоотношений, то тогда вы теряете в кресте самое главное. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Разрыв драгоценных взаимоотношений является наиболее разрушительным событием, какое только может пережить человек. Мысль о разлуке с любимым человеком вызывает страх, который живет глубоко в сердце каждой человеческой души. Я обнаружил, что если я отсутствую в семье хотя бы неделю, когда проповедую где-то в других местах, то мое сердце тянет меня вернуться домой к тем, кого я люблю. Нет в мире ничего такого, ради чего я согласился бы отказаться от моих взаимоотношений с семьей, и даже сами мысли об этом приносят боль. Однако, если мы заглянем в сердце Бога, как это открыто нам в Библии, то мы обнаружим... Что Бог наш Отец и Его Сын были готовы разорвать взаимоотношения ради того, чтобы вы и я смогли пройти через врата рая и соединиться со своим Творцом. Кто-то может возразить, да, но Иисус знал, что Он снова воскреснет и воссоединится со своим Отцом, поэтому не стоит так драматизировать. Если у вас есть такие мысли, то я предлагаю вам спросить у Господа, что Он чувствовал, когда кричал «Боже мой». «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Когда вина всего мира была возложена на него, и любовь его отца была сокрыта за его ненавистью к нашим грехам, Иисус пытался отыскать во мраке любящее лицо своего отца, которое приносило ему столько радости в вечности. Но все, что он обнаружил, было отвержение и гнев. Его надежда исчезла, впереди его ожидала только лишь смерть» он чувствовал, что будет навеки оторван от того, кого он так любил. И тогда он вскричал, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Только задумайтесь над этим, хотя бы в течение одной минуты. Бог не оставил своего сына, но бремя наших грехов, давивших на него, заставило его пережить то, что испытывают грешники вследствие вины. В девятой главе мы читали о том, как Каин воскликнул, мое беззаконие велико и его невозможно простить. Христос вознес это на крест. Наши грехи заставляют нас чувствовать как будто Бог против нас и желает убить нас за наши грехи. Но Бог явил нам свою любовь и позволил своему сыну пройти через все испытания для того, чтобы мы могли поверить, что можем быть прощены. Все это вынуждает нас задать себе вопрос, насколько же серьезны Божьи намерения разрушить барьеры, стоящие между ним и нами. В истории Авраама и Исаака мы видим отца и сына. В нашем греховном состоянии нам легко подумать, что Бог хотел, чтобы Авраам убил своего сына. Бог сказал Аврааму отдать своего сына в качестве приношения, а Авраам понял это, как то... Что Бог повелел убить его, это отражало наше понимание справедливости и умилостивления за грехи. Тот факт, что Бог остановил Авраама, показывает, что он не желал убийства отрока. Все же Авраам в этой ситуации предстает как герой веры, подчинивший свои чаяния и надежды Богу. Когда Бог дал барана в качестве замещения, мы видим, что Бог обеспечил замещение в рамках человеческого понимания справедливости. В землетрясении и тьме того рокового дня, когда величайшая любовь из всех когда-либо явленных была разлученной из-за наших грехов, я слышу крик Отца: Сын мой, сын мой, как я мог отпустить тебя? Это и есть настоящий ад. И отец, и сын вместе должны были пройти через ад разрыва взаимоотношений ради нас. В чем же еще может заключаться суть ада, как не в полной противоположности тому? Что составляет основу Божьего Царства, глубоким любящим взаимоотношениям? Так что же это все означает для нас? Это означает то, что Сын Божий вкусил за нас ужас разделения с Божьей любовью для того, чтобы мы могли не проходить через это. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Сейчас ничто не может отделить нас от Божьей любви, потому что Иисус и Его Отец прошли через это вместо нас. Небесные врата распахнулись для нас, потому что Бог спустился в ад и уничтожил его. Поэтому нам не нужно проходить через него и испытывать тот плач и скрежет зубов, которые испытают отвергающие то, что Иисус совершил для нас. Они будут навечно разделены с божественной любовью. Ключевой вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, чтобы нам в нашем разуме перейти из состояния нашей никчемности, протеста и самоуверенности, что является результатом оценивания себя по тому, что мы делаем обратно, к источнику жизни, где нас ожидает любовь, и где мы являемся Божьими возлюбленными детьми. Хотя Иисус и распахнул для нас двери небес, мы должны сами совершить переход из батареечного царства в Царство Божье». Совершить переход от определения себя посредством своих достижений к осознанию себя сыновьями и дочерьми. Другими словами, от спасения по делам к спасению по вере. Оставшаяся часть этой книги будет посвящена вызовам и преимуществам этого перехода.